Американо-китайское совместное предприятие Saig GM полностью переосмыслило модель Buick Century. Машины с таким названием Buick начал выпускать 86 лет назад, но никогда прежде Century не был минивеном, а теперь будет. Во всяком случае, в Китае, где эти машины станут выпускать. Заметим, что в отличие от западного мира, в Поднебесные однообъемники переживают Ренессанс и считаются престижным транспортом для езды с шофером. Неудивительно, что китайский Бьюик проникнут локальными культурными кодами. Достаточно сказать, что в узоре фальшрадиаторной радиаторной решетки угадываются формы традиционных китайских карнизов. Пассажирский салон оснащен креслами атаманками и множеством настроек, которые выведены на отдельный монитор с неплохой графикой. Над пассажирами потолок с подсветкой звездное небо, а в самой богатой версии салон вообще четырехместный. Причем водительскую зону отделяет стенка, в которую встроен огромный дисплей. Перед водителем тоже огромный монитор диагональю 30 дюймов, который совмещает функции приборной панели, мультимедийной системы и центры управления всеми вспомогательными функциями. Аналоговых клавиш в салоне практически не осталось. Силовая установка пока одна. Она включает двухлитровый турбомотор мощностью 237 лошадиных сил с, с 48-вольтовым стартер-генератором и девятиступенчатый автомат. Привод может быть исключительно передним. Еще более интересную новинку в жанре очень больших минивенов представила компания Geely, а точнее ее дочерний бренд Zikr. Внешность машины, пожалуй, еще более необычна, но при этом хорошо продумана с инженерной точки зрения. Коэффициент аэродинамического сопротивления всего 0,27. Передняя подвеска на двойных поперечных рычагах, задняя многорычажная. По кругу установлены элементы. Силовая установка электрическая, ведь машина построена на общей с Volvo модульной платформе CEA. Два электромотора суммарно развивают более 500 сил. Основной привод задний, а передний подключается при необходимости. Разгон до 100 км в час занимает убедительные 4,5 секунды, но куда интереснее заявленная производителем автономность. Больше 700 км без подзарядки в оптимистичном китайском цикле CLTC. Более того, заявлена версия с емким 140-киловаттным аккумулятором, дальность хода которой увеличена еще на сотню километров. Под занавес надо отметить, что Китай в последнее время стал нам значительно ближе, чем раньше. Поставки Zikra клиентам в Поднебесной намечены на январь, но в интернете уже предлагают заказать зикр 009 в России примерно за 6,5 миллионов рублей. Вполне вероятно, что и Buick Century рано или поздно покажется на российских дорогах.